а, вернее, я поднимусь, а вы со мной а, Наверное, вы знаете Не устаю удивляться Поскольку память Даже ноги помнят Этот подъем Наступаешь на каждую ступеньку, друзья И многих это ощущение вот как ты шагаешь по этим ступенькам, прям как будто это было тогда, друзья. Мост Вот проезжий, проезжий, дорогой Такой вот, друзья, здесь раньше можно было только на той стороне ходить Сейчас видите, как а, сделали, что можно на вторую сторону перейти Жить. даже как-то друзья стало намного приятнее, потому что вид как у них открывается на проезжую часть, на дорогу. дом Зеленоград, там вот башня через дорогу тоже старые совсем а злобин архитектор такой был можете набрать в поисковике в интернете на Майле или на Яндексе. Пусть Злобин был архитектор, по-моему, или конструктор, как это правильно, который вот по его чертежам а, строился Зеленоград. Вот она, префектура Зеленограда. Вот это вот, вот эта гостиница, друзья, вот это вот. Пальц мой видно, да? Смотрите на кончик пальца, да? Сейчас это бизнес-центр, а это у нас э, префектура Зеленограда. Ностальгия, она ужасная штука.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 Вон на тех лавочках, друзья, сидели девушки. Подходил я, не один, конечно, тоже в компании друзей, и знакомился. Стрелял в телефончик. Вот мостик его не было, кстати, очень очень красиво, прикольно. Раньше его здесь не было. К сожалению, он в космонаводках плавает. То есть, друзья, я все самое главное пропустил, видимо. Все самое интересное я пропустил в своей жизни.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 Не против, я снимаю, я для Ютуба круг, я блогер, просто. Я просто с маслой приперся, а здесь раньше жил. Сейчас приперся, родной город поснимается. Кстати, стены, родные э, стены. <соценно> Меня, правда, одни головой не били, кого-то били по пьянице. И разборки и драки были. Они за девушек были драки. И просто люди пере переживет молодежь. Мы бывало покупали, короче, алкоголь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 что-то еще связанное с Ютубом, с активностью. Давайте просто, наверное, вы меня посмотрите, послушайте. Какие-то выводы, может быть, сделаете. Или, не знаю, побудете немного в моей шкуре. как это я, наверное, больше для себя снимаю, свой видеоархив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 канал называется тут вот люди ходят гуляют на меня как дарющая как погибила смотрят вот, думаю что за тип такой себя снимает <coughs> на видео вот я еще пивка взял вот сижу на лавочке Но, друзья пиво в одну мысль вообще нет такой день солнечный жаркий плюс 35 на улице лето вот разгар лета середина лета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 Останавливаются. Бывает, конечно, там бомжи живут, вот, но в основном людям, которым некуда пойти, они оказались в Москве, и некуда пойти, они могут э, зайти, заехать, скажем так. Пардон, все пиво, друзья, в рабочий дом, и там э, какое-то время, я вот 8 дней там был, 7, сегодня 8 день я уехал. Э, так, я, наверное... так вот футболку на свою лысую голову, короткостриженную. Ну и мы с вами продолжим, друзья, э -э, вернее, начнем прогулку по Зеленограду, э -э, летом и зимой я тоже здесь хочу снимать. Может даже к этому времени камеру поменяю, пока я на телефон снимаю, Вот а в данный момент давайте, наверное, прогуляемся. Сейчас я слезу, слезу, с лавочки, и мы с вами пойдем, и пройдемся по этому замечательному, очень красивому. И, вы знаете, наверное, не зря же Зеленоград, очень зеленому городу, друзья. Друзья, вот такой вот а, длинный дом. Смотрите, как он высокий. Даже 9 здесь точно, может и больше. Называется Плейта. Вот ему не видно а, конца, не видно начало и... конца, друзья. Такой длинный дом. Здесь, а, скажем так, мое детство, наверное, прошло. Сюда меня мама впервые привела за игровой приставкой.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 потом panasonic 3 do если кто помнит это хит продаж nintendo и panasonic даже круче был атрэш был офигенная игра а, про мотоциклистов а, беспредельщиков которые там цепи мог с дубиной ехать на мотоцикле и всех месить ну и также а, к этому еще а игра разрушитель со столона по фильму вообще офигенная графика а, прям кино целое. Ну и по вот это вот связанное с вачдокс или что-то похожее. Стреляешь типа на Диком Западе, вестерн такой, да. А, стреляешь в злых преступников, тышерит. Так, пау, пау. Друзья. Короче, море воспоминаний, когда я нахожусь в этом месте. Мама и уже нет в живых, уже как 4 года. Вот, но...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 Это вот часть здания, где когда-то меня купили денди. Тут уже, видимо, в аренду будет сдаваться. Или я не знаю, что здесь будет. Здесь витри... все вот эти стекла. Это были не стены, а прозрачные. Это на самом деле стекла закрашенные покрытой краской. Вот. Здесь были витрины. Э э э бытовая электроника э Пылесосы, стиральные машины Ну и конечно, друзья видео, магнитофоны, видак Если вы помните 90-х ВХС на видеокассетах Обычные кассет кассеты Для Магнитофона, наверное, многие из вас название молодого, особенно поколения Не знают, что такое магнитофон Что такое видак, видео, вот, Ну и Здесь вот чуть дальше давайте пройдем был под э, здание, именно вот э, часть этого здания в ответе, э, где можно было зайти и купить, купить, друзья, купить. Купить по тем временам. Это для меня ну, не знаю. Я наверное, молился на эту денди.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 Мы с ней вошли в эти двери, и она мне купила сначала одну э, игровую консоль, приставку, потом вторую. Ну, в этот же день, можно сказать, печет э, Люди уже пробежали. Не хотят, наверное, сниматься. Ну, а я сниматься, друзья, люблю. Почелила опухший.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 Я ее только один раз видел, ее месяц назад поставили. Давайте посмотрим. Раньше здесь немножко. Ну, в принципе, ничего не изменилось. Вот. Но, кроме этого. Над... И я очень рад, слава богу, что ничего не изменилось, что все так было, так и осталось. Поскольку я сюда. И надеюсь, в ближайшее время, пока я живой, ничего не изменится. Я смогу сюда приехать и поностальгировать, погрустить, порадоваться, вспомнить свои молодые юношеские годы, друзья. А вспомнить немного чего есть Там. Давайте посмотрим Да, просто Савелки, Зеленограда здесь нет, извиняйте Просто надпись Савелки Вот для меня а, Давайте я Покажу Вот Вот они, Савелки Это район Савелки, Зеленоград Видите, да, я думаю, вам всем видно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 Люди скажут, идет блогер такой-то на телефон, тягач снимается, а мне похуй, ну, друзья, у меня настроение хорошее, я его кулбану скупил, у меня язык более такой развязался, потому что я немножко устал с дороги, вот, и... друзья, место интересное, для меня, по крайней мере, да, вот, не знаю, для меня, вот он. Торговый дом Зеленоград. Сейчас поближе туда подойдем, я вам покажу ожидание, вот гуляют люди. Когда-нибудь этот человек или через 10 увидится на ютубе, что он шел в моем видосике мимо. Скажет, что у меня была когда-то синяя майка, которая сейчас... Которой давно уже нет, друзья. Вот, также я иду в синюю, белую полоску майки и когда-нибудь я ее выкину, но она останется в какой-то степени. Так вот этот вот дом торговый, может его переименуют как-то в другое название, да, тут какой-нибудь там универмаг верный, хотя уж такой есть, но для меня он всегда останется торговый дом Зеленоград, такой вот торговый дом Зеленоград, друзья. Машины припаркованные.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 города Зеленоград. Тоже она не изменилась, даже ее и Там, видимо, какая-то архитектура такая, плиты. Они их не красили. И слава богу, серого цвета была. Серого я остался уже 30 лет. Я ее вижу в таком цвете. Зимой и летом одного цвета называется. Друзья, вот такое вот наше с вами здание, торговый дом Зеленоград.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 Люди гуляют. Также я когда-то гулял, познакомился с девчонками. Вон на тех унлавочках, друзья, сидели девушки. Подходил, я не один, конечно, тоже в компании друзей и знакомился. Стрелял в телефончик. Может даже кого-то знакомых в Может, друзья меня узнают, а может даже не узнают, скажут, Ты кто такой, поэтому тут уже я наверное, узнаю любого друзья знакомого друга, подругу. Ну, вот лавочки, видите, сзади меня лавочки, их, друзья, давайте так лучше. Не было раньше, вот эти лавочки раньше не было.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 площадки этой детской не было аттракционы это или что это, что это сетки батуты или как правильно друзья поправьте комментариях жарко я уже не особо соображаю надо попить что-нибудь купить язык заплетается жарко и горло пересохло города горле друзья пересохло такая вот друзья сетка Гамак, вот, гамак, наверное, да, можно покачаться, посидеть. Попрыгать, наверное, на нем прыгают больше, чем сидят. Ну-ка. А, нет, друзья, свались. У меня телефон еще в руке не Давайте фонтаном пройдем. Ну, давайте на лавочку присяжу. Приземлюсь. Так, вот, рюкзак мешает мне раз я приеду, надеюсь, без рюкзака и присяду на эту лавочку. Более удобно мне будет сидеть. Пока что я наперевес с вещами гуляю, показываю вам. Я мог бы и гулять, и не снимать, но я решил-то снимать вам, показать. Такую маленькую экскурсию для вас провести, друзья. Поэтому ставьте лайки, вот такие вот жирные, а можно два.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 Вот это вот, друзья, префектура Зеленограда, мы ее издалека с вами смотрели. Вот это фонтаны. За они немножко другие были, сейчас белая плитка была красная. Были они покрасили немножко. Но видите, как все сделали в тон. В детишки купаются, посмотрите. Вот. Как бывает, все меняется. Мы стареем. Да. молодежь наоборот вырослеет вот молодежь мы с вами стареем, друзья но памяти я не сотрешь и сказать, головой не ударится. абстрактурда да, друзья, вода а, да, не делай очень красиво приезжайте, не пожалеете, это замечательный город Зиннаграбриде. Кажется, куплю себе мороженого. Сейчас рано еще 12 часов дня по первого народу не так много тут уже обедает у кого-то обед на поляре. вот люди людей еще мало будет маленькая девочка все спин самокатом но народу будет к часам к пяти очень много к шести когда уже жара начнет спадать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 Видосик здесь прикольно, красиво Такая так. вот, друзья, местность Может приехать и нужно здесь Например, с и отдохнуть Своей ну и с другого вот, девушки, что он сам Я вот шутка, вот, друзья, шутник. Это вот... Красота. Мортаны. Источник. Источник. Друзья, ради меня фонтан. Все не изменилось, спасибо Веропад, чуть того Друзья, да, даже вот звук желчание э, воды, как когда-то 20 лет назад. Всю было, понимает в те времена, все года. Молодежь купается. Детишки. надпись вот она родная там я все-таки африца я, я ее видно вот здесь вот беру наград друзья давайте я там оконю эту надпись полцовку вот. я стою на фоне На фоне джиннаграда Вернее я нахожусь в джиннаграде Но я решил поснимать Себя на фоне джиннаграда все даже здесь блогеров не любят Смотрю люди а, Кто-то Кому смешно, а кто наоборот с эту гримаслу. И очень хороший служит. Друзья. Такие вот фонтаны их раньше не было тоже. Вон, мостик сделали, его тоже не было. Вот тут машин этих тоже не было для детишек в аренду. Там каршеринг PVC. Старший каршеринг. Тут вот мостика его не было, кстати, очень, очень красиво, прикольно. Раньше его здесь не было. К сожалению, он в плавает. То есть, друзья, я все самое главное пропустил, видимо. Все самое интересное, я пропустил в своей жизни. А может и нет, поменялось просто многое, пока меня здесь не было. Но слава богу, что это, наверное, хорошо, что лучшую сторону они них говорится, мы против войны, мы за мир. Видите, какой фонтан красивый там, посреди, посреди озера, речки. Так, вот, это у нас труд, наверное, такой труд, если правильно говорить. Труд. Вот, там еще один фонтан еще один здесь три и люди на, на лодку плавают да, в аренду можно лодку на прокат взять и покататься поплавать вот друзья <клёх> вот друзья видите да такой мостик длинный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 Напротив там тоже здание, тоже на более мне знакомое родное, я даже там работал, там типа бизнес центра но тубеднее, подревнее, ну тоже здание такое, там под офис, офисы под аренду здание, в аренду вернее. Так вот, друзья. Такая вот красота. Красота, красотища. Только рыбы здесь не хватает, какой-нибудь а, интересный, да? картиков каких-нибудь красных, такие декоративных или желтых, белых, белые бывают, а, серебристые такие, вообще-то вообще была сказка, друзья, рай, фонтан, лежаки, вот сюда пройдем.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 Вон наверху. Молодежь куда-нибудь отвлекается. Я уже не молодежь, но отеш ⁇ л лет на 20 все равно в душе так парнишка сделал, подождите, я не разглядел, может сейчас второй сделает, опа, классный кадр получился. Плавают на лодке здесь. Вон там так чай такие вот лежаки И Давайте я тоже прилягу так кайфово здесь можно отдыхать. я уже один раз. Держи меня, очень жарко. Девушка, а сколько градусов? 35, надо, да? 30, вообще, да. а такая. 30? Ага. Так, друзья, ставьте лайки, комментарии. Я вышел в 30 градусов дайвашку снимать, да? даже лайки. Друзья, вот так вот я валяюсь. Мои кроссовки. ноги в камере. Молодежь купается, ныряет. Девчонки сидят. И я, друзья, ставлю как мороженое по солнцу от очень жарко, а это в майке, думаю, у вас в майке сняли, наверное, это сделать не буду, скоро уже надо двигаться. Это снимать, <связать> вот. Вот. Девушки, это, а можно вопрос? А нос больно прокалывается? Нет. У меня просто губа была прокалываться когда-то и бой. Но нос, если мне. Не просто я снимаю, я для ютуба, я блогер тоже. Я просто с маслом приперся, а здесь раньше жил. Вот. Сейчас приперся родной город поснимать. Вот. Смотрю, здесь мостик поставили, купаются все, раньше этого не было. А давно уже, да, этот мостик стоит? В прошлом году его поставили. В прошлом году, да? Да, в прошлом летом его открыли. А, а а понятно. Что я, не, не против, да, что я это вас скажу? Я Можете даже на канал подписаться. Есть YouTube? А что за канал? Сейчас скажу. Так, Жека родительский дом на двери. родительский дом. А может и да, подписаться? Вот сюда. Потом подписаться и колокольчик. Вот да, ага, о, благодарю. Ну, Муха8, может, знаете, канал. Там тоже интервью недавно давал. И... Девчонки, от души. Спасибо. Вот. Там все увидите. Я смонтирую видос. Хорошо. Просто изменилось вообще, вообще, офигеть. Вообще город другой стал. Прогрессируем. Ну да. Извините, если что-то, подскажите, какой дяденька этот докопался, Друзья, друзья, вот теперь у меня два новых подписчика, а также подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии. Вот, и, надеюсь, девочки я тоже не напугал.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 Поэтому я всего лишь попросил их подписаться на канал. А так бы, наверное, еще номера телефончиков у них взял. Какой-нибудь одну из них это точно бы я сделал. А, пока давайте покажу, где я, вернее, где я раньше был, клуб, где я любил тусоваться с друзьями, где мы били морды, нам били морды, И просто знакомились с девушками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 Какой-то тополь растет, его раньше не было. А вот, а вот, а вот, а вот это вот ель, она была. Даже пойдемте поднимемся. Прохладный ветерок. Я бы сейчас в был, вот сюда бы спрятался, но надо снимать. Надо вести съемку, друзья. Короче, это наш любимый вот дом, Зеленоград, он выглядывает. А вот это вот ель. А вот ель. Большая. Это вот...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 меня смотрит сейчас, кто с этого города или кто-то здесь жил, наверное, вместе со мной будут э, скучать. Тут играли такие группы, как Демо, Вирус, наши отечественная попса, поп-музыка, э, все помнят эту песню, солоную мешка в руках или, или Вирус, э, давай поднимем ручки, э, помните все эти песни. Э,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 разпивали здесь потом только шли уже в кубку что там все дорого было проще было друзья на купить алкоголя на улице вот, на вынос скажем так вот и уже здесь догнаться идти танцевать плясать помордно бить и знакомиться с девушками под даты, естественно вот уже это дешевле намного. Но там, ну, мы могли там все по бокалу пива взять. Там какой-нибудь кока-ковы, там, свиски, виски, да, колы, с виски там. Вот. Но в основном мы пили, догонялись здесь, а потом уже шли в клуб. А, даже не доходили, друзья. Окичался автопилот, И. Просто охрана не впускала Там фейс-контроль был И впускали не всех Особенно э, до 18 лет И приходилось одевать какой-то пиджак, брюки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 вот. Есть бы да, там есть, не знаю, да много ну, еще есть, друзья, и иногда здесь клуб 5 таких нормальных, а сейчас, наверное, уже все 20, потому что город меняется, город перестраивается и...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 Дерьмо я не рекламирую, если вы а, заметили по моим предыдущим видеороликам. Мороженое действительно очень вкусное, пусть там не 100% сливочное масло, друзья. Видите, я уже икаться стал, какое оно вкусное. Вот. Но какая-то часть есть. И самое главное, что оно, она вкус не пальмовое. Как в большинстве сейчас товаров используют пальмовое масло, я думаю, здесь действительно сливочное масло. Может, процентов 30, а может 50 а может быть и стоны одновряд ли вот поэтому всем советую тут кстати еще есть шоколадная крошка вот мороженое очень вкусное друзья переморолся как свингус потому что я не ну, аккуратно такие вещи есть с детства у меня такая фигня друзья я прямо это чувствую как никакого как у меня на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 не пропихнешься, не продохнёшься а здесь переодеваются а воды очень много Супер пайп, солидарность. Ага. Ага в понедельник кажется, будет и уже воскресенье Репишки маленькие Друзья, народу очень много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 Кто-то в озере, кто-то здесь, в фонтане, детишки, например. Там тоже я снимал, там тоже были детишки, здесь их тоже хватает. Ну, взрослых я пока не вижу. Вижу только детей, как дети. Лавают, ныряют. Ах, друзья, пора нам прощаться, уходить с этого прекрасного места. Вот. Поэтому не забываем ставить лайки. У меня, видите, В Казани, тут олстовка и квас